«Привольные замечания Папы Григория XVI». Однажды Папа Григорий XVI и один из его кардиналов наблюдали за площадью Святого Петра из окон Ватиканского дворца. Из собора вышла и мимо окон Папы проходила первая красавица Рима того времени, княгиня Карачиолла. Княгиня была одета в достаточно вольное платье с большим декольте, и на груди княгини лежал роскошный золотой, усыпанный камнями крест. Кардинал, увидев княгиню Карычеола, обратил внимание папы, сказал, «Ваше святейшество, посмотрите, какой роскошный крест у княгини Карычеола!» На что папа, не удержавшись, сказал, «Голгофа тоже неплоха».